пора себя прокачивать. Но этот этап, это был, скажем так, предпенсионный возраст, который меня заставил задуматься, а как же я буду жить на пенсию. Я уже пенсионерка, уже целый год я никак не могу донести свое тело до пенсионного фонда, чтобы эту пенсию оформить, ну, потому что мне некогда, я говорю себе, ребят, сейчас моя минута стоит гораздо дороже, чем та пенсия, которую я заработаю, поэтому ну, отложим, тем более, что государство нам пообещало, что если мы позже придем оформлять пенсию, нам больше дадут. И вот здесь мы ну, как бы тоже а у нас же финансовая грамотность, я как бы, наверное, думаю, что наверное, это будет какая-то там неплохая инвестиция в моем будущее. Но, тем не менее, мы действительно должны понимать, что все, что с нами происходит в жизни, оно, наверное, имеет форму колеса. Но когда я все-таки начала погружаться в изучение этой темы, я же должна что-то вам все-таки рассказать да, на тему «Колеса жизни», когда я начала погружаться в эту тему, я выяснила, что оказывается колесо жизни или колесо бытия, то есть ну, авторство этого феномена, приписывают Будде. Но мы же сейчас не про Будду, не про религию, мы сейчас про, наверное, больше психологию нашей жизни, и два человека, которые тоже, в общем-то, являются некими соавторами этой темы, это... Поль Майер, это человек, который написал самое большое количество книг по личностному росту, которые, как я выяснила, издаются на 24 языках в 60 странах мира, но наиболее известное это колесо жизни, как метод анализа своей жизни, стал известен благодаря ну, такой интересной женщине, которую зовут Мерлин Аткинсон. Мерлин Аткинсон – это основатель и президент центра, который называется Ericsson Коучинг International. И вот, опять когда я это все изучала, и я пыталась это привязать к нашему с вами любимому, на самом деле, детищу проекту, я выяснила, что Сергей Андреев, один из наших коучей, который является спикером по теме «Финансовая грамотность», является выпускником этого центра. То есть это уже круто. Но могу вам сказать, что, наверное, наверное годы, наверное, опыт, наверное, там масса, большого количества разных знаний, я погрузилась в изучение этой темы, и я поняла, что со многим из того, что говорят о колесе жизни, я не согласна. И сейчас я вам буду говорить о том, с чем я не согласна. Возможно, вы согласитесь со мной, возможно, поспорите. Но не в этом же, в конце концов, суть. Моя главная задача — заставить вас задуматься. Так вот, что такое колесо жизни? То есть мы все в течение нашей жизни каким-то образом живем, мы осуществляем какую-то деятельность, у нас есть сфера каких-то интересов. И вот те, те горы, те коучи, которые придумали анализировать такое, таким образом нашу жизнь, они предложили нам эти сферы прописать. Ну, какие это сферы? Ну, естественно, здоровье, финансы, карьера, окружение, там, я не знаю, все, что угодно. Вот то, что я вам сейчас показываю, это не то, что вы должны точно сделать, это некий образец, некий, скажем так, шаблон, который вы можете использовать так, как вам хочется. Но для того, чтобы создать этот шаблон, вы должны просто взять большой лист бумаги, расчертить его в соответствии с теми сферами, то есть здесь 8 сегментов, но это не значит, что и у вас должно быть 8, пусть у вас будет 3, 5, 10, 100, не знаю, это же ваша жизнь. Соответственно, вы должны взять и расчертить эти графы и дальше сделать такие вот насечки, опять же, подойдите к процессу творчески. хотите 5 вот этих шкал, хотите 10, это ваше личное дело. Но дальше вам предстоит обозначить эти сферы, а дальше вам предстоит их каким-то образом оценить. Картинка может быть такая. Вот здесь то, что хочется вам сказать, да, если вы женщина. Если вы женщина, и вы создаете для себя свое колесо жизни, чтобы на свою жизнь посмотреть как бы сверху и иметь возможность проанализировать, вы должны действительно творчески подойти к процессу, запастись там мелками, цветными карандашами, акварельными красками. Разрисовывайте каждый сегмент так, как вам хочется, так как в душе. Да? То есть, по большому счету, вы должны создать некий, некий орнамент вашей жизни, вы даже можете в каждом из этих сегментов рисовать там горошины, цветочки, бабочки, все, что хотите. То есть это ваша жизнь. Вы ее прорисовали, затем мы будем с вами ее анализировать, но сейчас про мужчин. Если вы мужчина, и у вас возникло желание взять тоже цветные карандаши, то здесь уже как бы вот тоже, да, начинается тренинг. Потому что если вы женщина, и вы говорите, я вообще в бизнесе все делаю по-мужски, я такая конкретная, я не буду сидеть заниматься этой ерундой, соответственно, вот это уже то преодоление, которое вы должны сделать, потому что женщина должна все вплоть до бизнеса делать творчески. Если вы не делаете то, что вы делаете в бизнесе творчески, у вас нет бизнеса. Если вы мужчина, и вы сказали, ну почему я бы тоже взял там цветные мелкие карандаши, нарисовал бы бабочек, Ребята, работайте над собой, потому что ваше колесо жизни должно быть больше вот таким. Оно не должно быть никаким цветным, оно должно быть просто потому, что для мужчины суть гораздо важнее творчества, конкретика. А дальше мы начинаем делать этот анализ. Но ну, обычно, когда мы говорим о сам, этом самом колесе жизни, ну вот что приходит первое в голову? Вот вы раскрасили все, ну, допустим, здесь мы видим, да, самая просевшая э, сфера – это семья. Что мы начинаем прокачивать? семью Нет, на самом деле мы должны проанализировать те сферы, которые находятся на пике. И понять, почему проседает семья. Может быть, вы на те сферы, которые у вас на пике, уделяете слишком много времени, или там вы немножко нерациональны. Если у вас вообще все по жизни, как бы ни, ни шапка, ни валка, и семья не очень, и здоровье не очень, и что-то такое не очень, но вы прям круто зарабатываете в изи бизнес комьюнити, у вас большие чеки, у вас хорошо, все, у вас большие команды, за вами толпами идут люди, а вот где-то какие-то сферы просели, подумайте не над теми сферами, которые просели, а над той, которая у вас на пике. Может быть, вы ее как-то неправильно качаете, может быть, здесь у вас какой-то затык, может быть, здесь вы чего-то боитесь, может быть, вы всю свою реализацию сюда решили пристроить. Соответственно, вам нужно начать заниматься именно этой сферой, потому что вам предстоит сделать то, чтобы найти время на прокачку и ресурсы, не только время, да, и ресурсы на прокачку, то есть сферы, которая слаба. Соответственно, вы садитесь, анализируете свой бизнес и прописываете то, что вы можете сделать. Вообще, вот это важно по каждой сфере. То есть когда вы анализируете эти сферы, вы пишете вначале то, что зависит от меня, субъективно, да, что зависит от меня, что лично я могу сделать для того, чтобы прокачать ту или иную сферу. Затем в следующий пункт вы прописываете инструменты и ресурсы, а этими инструментами и ресурсами могут быть люди, события, наши обучающие программы, все что угодно. И третье, вы прописываете то, что не зависит ни от вас, ни, и вообще, как бы, те обстоятельства, которые нужны для прокачки этой сферы, но вы вообще никак на них повлиять не можете. Ну, например, произошло землетрясение. Можете вы что-то поменять вот в этот момент, так, когда земля трясется? Нет. Это от вас не зависит, но вы должны иметь представление обо всех аспектах, которые вы будете использовать для того, чтобы то или иное прокачивать. Итак, если вы оценили... Что я могу сделать? Я могу провести тайм-менеджмент или, допустим, провести ревизию в своей структуре и выделить тех людей, которые являются ключевыми. И может быть не я буду тащить все время свой бизнес, а я подтяну к себе тех людей, которые могут быть ключевыми, обучу этих людей, и эти люди будут работать за меня и на меня, я в это время освобождаю свое время и начинаю заниматься семьей, так ведь? Когда у вас есть необходимость прокачать отношения в семье, Здесь тоже очень интересная вещь. Вот все эти сферы, они понятное дело между собой связаны, да? То есть когда вот я думала о том, что вам рассказать, и вот возникла такая мысль прокачать ваши сферы или там сферы вашей жизни, мы можем в этом предложении большими буквами написать сферы, а правильнее написать в этом предложении большими буквами вашей жизни. Потому что не бывает такого, да, чтобы что-то в, в этих сферах не зависело от вас. Соответственно, вы всегда должны через себя. А вот теперь смотрите, у вас слишком зашкаливает вот то, что касается бизнеса, вы каким-то образом его тянете, и пока еще вас устраивает ситуация в бизнесе, но если вы целиком и полностью в бизнесе, значит вас где-то нет. Соответственно, вы не умеете где-то выстраивать отношения, если у вас страдает семья, значит отношения здесь вообще полностью кончены. Поэтому этот сегмент семейных отношений, он в любом случае перенесется на бизнес. Потому что у вас как здесь не случилось, так и здесь не случилось. Потому что если вы вспомните, когда начиналась ваша семья, в ней все было хорошо. У, у нее сейчас может быть что-то плохо, соответственно, что-то вы должны менять в себе. А теперь вот то, что вы будете в себе менять, личная эффективность, личная продуктивность, психология и такой интересный аспект, который у нас есть на платформе, эмоциональный интеллект. Когда вы начинаете прокачивать свой интеллект эмоциональный и начинаете все делать не через эмоции, а через чувства, у вас везде все налаживается. Чувства – это очень важный двигатель, который вообще создают все внутри. Да? И когда у вас начинается гармония по всем аспектам, деньги у вас и так, и так появятся. То есть ну, это совершенно безумие все время думать о деньгах. Деньги, они не берутся просто так. Ну, может быть, разве что, если вы там не научились их рисовать. Да? Тогда вот вы сидите, их рисуете, и они просто так, но за них вы ничего не купите. Вас за это просто посадят. Соответственно, для того, чтобы деньги зарабатывались, нам нужно влиять на другие сферы. И вот мы говорим об эмоциональном интеллекте, о том, чтобы не быть эмоциональным. В бизнесе это вообще преступление. Быть эмоциональным – это просто кошмар, когда ты живешь эмоциями в бизнесе. Чувствами. Но дело в том, что в семье тоже надо жить чувствами. Если вы говорите там в своей второй половине, ты меня раздражаешь, это конфликт. Если вы говорите в своей второй половине, то, что ты делаешь, причиняет мне боль. Заметьте, не ты причиняешь мне боль, а то, что ты делаешь. Или то, что ты сказала, причинила мне боль, это будет услышано. Соответственно, когда вы начнете управлять своими чувствами, вы сможете быть инвестором, правда? Об этом мы сегодня уже слышали, мы все через это, через рациональное отношение к жизни. А теперь давайте подумаем, если у вас провисает часть, которая называется «здоровье». Или, допустим, вы сейчас считаете, что у вас все хорошо со здоровьем, но у вас эмоциональный фон провисает. Значит, вы себе мстите, ничего у вас хорошего в здоровье нет. Значит, эту сферу тоже надо прокачивать, и прокачивать ее правильно. Потому что в нашей жизни есть очень интересная такая штука, которая называется психосоматика. Мысли в голове, они рано или поздно все равно отложатся на вашем теле и проявятся в виде какой-то болезни. То есть, если у вас есть уже какая-то ситуация, но нет проявленной болезни, значит, вам просто дана фора, чтобы вы проработали это прямо сейчас. Получили результат, избежали болезни и поправили другие сферы вашей жизни. У нас в жизни все взаимосвязано. И это очень важный аспект, который всегда надо иметь в виду. То есть в состоянии прокачки мы должны находиться постоянно. Я, в принципе, уже даже готова не листать эти странички, да, там несколько слайдов, которые я сделала. Почему? Потому что я не согласилась с мыслью о том, что оптимально, чтобы это колесо было целиком сбалансировано. Почему не согласилась? Потому что я когда об этом думала, я вспомнила фрагмент передачи Удивительные люди. Это проходило вот совсем недавно, когда один мужчина, который там выиграл уже несколько курсов, этих удивительных людях, поставил на сцену стул на одну ножку, и на этот стул посадил женщину. Представьте, на вот ножке стука сидит женщина. Он сбалансировал. И я, у меня вылезла в голове вот эта вот картинка, и я подумала, а что же такое баланс? И я поняла, что баланс ну, — это, по сути, смерть. То есть, когда я достигаю баланса и говорю, у меня все кругом сбалансировано, значит, я уже готова отойти в мир иной. Я тогда поняла, что наша жизнь — это такая система сдержек и противовесов. Я поняла тогда, что если у нас эти сдержки и противовеса находятся внутри нашего колеса, колесо будет крутиться. А движение — это жизнь. Если мы достигли баланса, колесо встало. И в этой ситуации только внешние силы могут привести это колесо к движению. Так ведь? И вот мы когда обращаемся к людям и говорим, слушай, вот здесь так все круто, у нас так все замечательно, у нас есть это, это, это. Да у меня все в принципе нормально. Бизнес, да все у меня нормально, у меня все хорошо. Ну, хорошо, когда у тебя все хорошо. И там возникает кризис, какая-то трагедия в семье. Ну, не приведи Господь, какая-то там авария, когда человек становится инвалидом и многие другие вещи. То есть когда ты находишься в состоянии неудовлетворенности, но стремишься к балансу, ты живешь. А когда ты достигаешь баланса, ты уже умер. Но это моя точка зрения. Я говорю, что с ней можно спорить. Но вот я так это увидела, и поэтому именно это мне хотелось вам рассказать. Безусловно, было бы неправильно говорить о колесе нашей, нашего жизненного баланса без привязки к тому, что есть наша комьюнити. И знаете, что самое интересное? Вот мы слышали с вами вчера в одном из наших выступлений звучало, да, зачем, как и что. Самое интересное, что Easy Business Community решает вопросы, что и как. И, и вот у вас остается только ваше зачем. А ваше зачем – это очень важная вещь. Вот сегодня Сережа как раз сказал по поводу нахождения в аудитории, да, нахождения вообще в состоянии здесь и сейчас. То есть, если вы осознаны, вы понимаете, где вы находитесь, зачем вы находитесь, вы находитесь в этом месте в конкретное время. Я э, общаюсь с большим количеством очень интересных людей, я одна из женщин, которая, я, я не знаю, как называется это их учение, я как бы не, не, не во все это вникаю. иногда я просто выхватываю суть. но так построена моя голова. Я с детства никогда не запоминала авторов и названий книг, но читала всегда очень много, потому что мне не важно было, кто это написал и как это называется. Я все время говорила, что я же читаю не для того, чтобы потом выйти и сказать, да? я прочитала такую то книжку, я читаю для того, чтобы что-то осталось в моей голове. Да? И вот этот вот момент для меня важен, ухватить суть. Так вот, в рамках того, что она мне рассказала, как раз вот отношения нашей и связь нашей жизни, нашей кармы с нашим отношением ко времени. Когда мы приходим в мир, нам отводится определенное время на жизнь. И если мы тратим время по пусту, да, когда мы просто там, 500 раз одно и то же, одни и те же конфликты, там, рассказываем о чьей-то жизни, в этот момент чаша нашей, нашего времени она опустошается. Если мы не находимся в состоянии здесь и сейчас, вот, если я сижу здесь сейчас, я сижу и слушаю то, ради чего я здесь, анализируя то, что есть вокруг меня. Если я пришел, сижу и занимаюсь чем-то другим в этом месте, я трачу фокус в свое время, а наша чаша наполняется только нами. И чем чаще вы находитесь в состоянии здесь и сейчас, тем больше у вас возникает ваш жизненный потенциал и вам может быть даже что-то прибавлено к той жизни, которую вы ведете. Если вы находитесь в состоянии все время опоздали, а что такое опоздали, потеряли время, да ведь? И это тоже важный ресурс, который надо прокачивать. Вот, знаете, у нас есть много чего, на что мы можем опираться. Вот есть э, не только русские, а вообще народные сказки. Вот я очень любила с детства читать сказки, читала их много, перечитывала тысячами раз. И я думаю, что вот пришло то время, когда сейчас нам надо начинать читать сказки, потому что в них очень много сутен. И мой любимый фильм из детства – это «Сказка о потерянном времени». Вот еще раз пересмотрите эту сказку, вы тогда никогда не будете даже на секунду опаздывать ни на одну встречу, ни на бизнес-встречу, ни на вебинар, ни на семинар, вообще никуда вы перестанете опаздывать и будете находиться в состоянии здесь и сейчас. Вот эта женщина мне сказала уникальную вещь. Я, говорит, всегда любила вышивать. И я всегда всю жизнь знала, что для того, чтобы вышить один цветочек, ну, стандартно, да, нужно затратить полчаса. А когда я научилась находиться в состоянии здесь и сейчас, я вышла этот цветочек за 7 минут. Соответственно, что у нас получилось? Она сделала некую работу, она потратила меньшее количество времени, и в ее жизненном ресурсе времени оказалось больше. И это то, что самое главное. То есть, по большому счету, спроси меня, вот, главные вещи, которые надо прокачивать, это отношение ко времени, отношение к чувствам и эмоциям и отношение к своему здоровью, потому что нет здоровья, нет вообще ничего. Но когда мы начинаем прокачивать вот эти вещи, здоровье само по себе становится, в общем-то, нормальным, потому что наш организм на 100% заточен под то, чтобы быть здоровым. Вот я как врач вам могу сказать, что для того, чтобы быть больным, нужно постараться. Быть здоровым очень просто. Это выполнение четырех рекомендаций. Еда, вода, движение, позитивное мышление. Все. И вы здоровы. По большому счету, это на самом деле так. Да. Но сейчас мне хочется немножко еще, тоже, наверное, как доктору, да, я сейчас поиграю в доктора, поговорить о том, как будут прокачиваться вот эти сферы. Вот смотрите. Если вы начинаете прокачивать какую-то сферу и говорите, слушай, я вот начал делать это, и мне сразу стало хорошо. Как доктор вам могу сказать, вам стало еще хуже. Потому что если мы посмотрим на то, что такое лечение, лечение – это снятие симптомов. То есть если у меня болело, то есть у меня было какое-то воспаление, я выпил какую-нибудь там противовоспалительную таблетку, у меня воспаление снялось, у меня не болит, потому что у меня нет воспаления, а теперь давайте какнем глубже. Когда у меня возникает воспаление, это значит, что в организме возник какой-то очаг который организм отделил воспалительным валиком от здоровых тканей для того, чтобы прокачать. И если мы снимаем этот воспалительный валик, мы даем возможность вот этой болевой точке распространяться по всему организму без ограничений. И если вы хоть что-то начали прокачивать и сразу сказали, да, мне так круто, мне так здорово, мне сразу стало хорошо, это вообще вот мое, это значит вообще не ваше, вы идете не тем путем. Если вы начинаете себя прокачивать по-правильному, вы всегда будете это делать через боль, потому что если мы опять же коснемся медицины, в медицине нет ни одного метода реабилитации, который на первом этапе не был бы болезненным. То есть только в том случае, если вы начинаете что-то в себе преодолевать, вы можете все что угодно прокачать. И вот это преодоление, оно и приведет вас к успеху, к тем результатам, которые вы хотите получить в жизни, в бизнесе, в отношениях, и тогда Ваше колесо жизни превратится в такой, ну, легкий вращающийся шарик, в котором всегда будет место для маневра, да? всегда будут пустоты, которые вы захотите заполнять. И чем больше вы будете заполнять эти пустоты, тем больше будет становиться ваш шарик, тем дольше будет становиться ваша жизнь. А еще есть очень важный момент, да, это то в какой среде все это будет происходить? Вот на самом деле мы всегда говорим, что окружение – это самое главное. К великому сожалению, когда мы начинаем прокачиваться, вот, у меня такое часто происходит, когда я прихожу домой и говорю, все, я сегодня не ужинаю, потому что мне там надо скинуть какое-то количество килограммов. Мои сыновья, они начинают заботливо ходить вокруг меня и говорить, мама, может быть, все-таки покушаешь? Мама, может быть, хотя бы немножко? Да, ну и далее по тексту. Они же меня любят, они это делают, потому что меня любят. Поэтому на самом деле наше окружение, наше близкое окружение, оно всегда будет держать нас в той зоне комфорта, которая как то снятое воспаление. Ну, так мы устроены. Вот знаете, есть такое выражение, благими намерениями высказана дорога в ад. Это примерно из той же серии. Поэтому очень важно иметь то окружение, которое вас поддержит. А партнеры в бизнесе ⁇ это самое правильное окружение, тем более в бизнесе, где у вас есть огромное количество информационных помощников. Вот смотрите, мы иногда начинаем рассказывать что-то о нашем бизнесе, нас слушают вроде бы умные люди, ничего не понимают. Не понимают не потому, что дураки, да, а потому, что то, что мы произносим, слова, которые мы говорим, там блокчейн, там токены, шмоки и все остальное, для них это иностранный язык, они его не воспринимают. Когда мы находимся в рамках одного сообщества, мы говорим на одном языке, мы лучше понимаем друг друга, мы находим вот эту вот поддержку, а потом мы выходим на нашу платформу и мы видим разных спикеров, которые, может быть, говорят об одном и том же, но они настолько разные, что кого-то мы услышали, а кого-то нет. И, соответственно, у нас появляется выбор, а здесь у нас еще появляется гарантия высокого качества. Этого вот тоже мы вчера об этом обсуждали, да, вот читала книжку по инфобизнесу автора, который всем хорошо известен, это Андрей Парабел. Я, честно говоря, никогда не занималась инфобизнесом, никогда не читала книжек на эту тему, но тут вот решила почитать, потому что ну, вот соприкоснулась, да, благодаря сообществу. И я вычитала там вообще потрясающую вещь, цинично до безобразия, да? но я увидела огромные плюсы для нас в том, что я увиделась в циничном, в книге Андрея Парабылова, который писал. Если вы начинаете заниматься инфобизнесом, не бойтесь первую вашу встречу с вашей аудиторией выдать все ценности на гора для того, чтобы вас все по по полюбили, создать вау-эффект. Когда вы создали вау-эффект, потом, говорит он, вообще все равно, что вы будете продавать людям, они все равно будут покупать. То есть вы вначале вау-эффект, создаете 3% своей аудитории, и потом вы начинаете продавать все, что угодно, и это уже может быть вообще не имеющего никакого качества. Мы собрали на одной площадке огромное количество людей, дали им шанс и дали каждому из них для нас произвести вау-эффект. Таким образом, мы создали огромный потрясающий контент лучше которого на рынке нет, с чем я вас и поздравляю. Поэтому прокачивайте свое колесо жизни, будьте счастливы, будьте счастливы.